Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре у нас получается платформа ZoomX. В общем, будем ждать от нее выпуска токена, когда он здесь появится. Это у нас новая биржа. Поэтому, я думаю, надо присмотреться к данной платформе. Здесь много разных сейчас бонусов плюх, очень крутых идет. И на данном этапе можно здесь очень-очень так неплохо поднакопить э, и позаработать денежки. В принципе, торгова здесь очень легко, все просто. Никаких заморочек нет таких, как на других там, биржах, типа как Binance. Э, ну и тому подобное. Ладно, давайте быстренько посмотрим, что у нас здесь. Э, надежность по безопасности здесь у нас все отлично. Э, здесь разработчики, бывшие сотрудники Binance и Bybit э, ушли отсюда, точнее, ушли оттуда, чтобы создать новую биржу, новую платформу. В общем, торговать здесь максимально просто. По языкам, вам сейчас правда, пока английский, там немецкий, корейский всякие, японские доступны. Но, тем не менее, думаю, торговать, в принципе, можно и на английском языке. Здесь им как бы все понятно без всяких заморочек. Централизированная, децентрализированная биржа, если так вот нажать сюда, у нас появится, получается, можно подключить Metamask, подкинуть сюда получается свою сеть на эфириуме и в принципе наподобие как панкейк свапа что-то в этом роде можно как торговать даже грубо говоря без регистрации просто подключаем свой кошелек ну конечно же сама централизированная биржа сейчас вот сразу для вас приведу чтобы было проще допустим как купить крипто здесь точно также ну это более детально попозже рассмотрим мне интересно, когда появятся новые варианты для покупки а, на данной бирже. То есть, типа Google Pay, Gift карты и тому подобное. Кстати, здесь сегодня еще висел вариант покупки крипты через Zelle какой-то там. А, но пока его в данный момент нету. Ладно, идем далее. А, в принципе, по, по покупкам понятно. Вот, не, не сохранилось. Ладно, я думал, сохранится страничка, но не сохранилась. По рынкам, что у нас по рынкам? То по рынкам, в принципе, все просто у нас. Выбираем пару, берем, просто-напросто травуем. Ничего сложного в этом у нас как бы нету. Так, у нас здесь здесь таблица лидеров. И по этой таблице лидеров можно посмотреть, в каких позициях они стоят. лонговых, шортовых. И тут типы довольно-таки неплохо так подраскрутились. И это типа, скажем так, наподобие как... Купи трейдинг можно будет, наверное, в будущем к ним присоединиться к этим трейдерам. То есть банально на него так вот кликнули, посмотрели, какие позиции он там ставил, там, куда он что он ставил там и подобное. Это будет более детально, чуть попозже раскрыто. Соответственно, что у нас здесь еще есть? Ну, помимо того, что у них тут космические проценты, по, не знаю, по каким монетам какие-то проценты хорошие имеются. Ну за этими ребятами можно будет понаблюдать и присмотреться, как они двигаются. Что у нас здесь в СОТ? Призовой фонд довольно-таки шикарный, 6,5 лямов. Так что можете зайти, изучить условия. То есть бонус там за депозит до 200 баксов и тому подобное. Делаем команду, потом начинаем там торговать. И в принципе за это получаем огромные, очень хорошие бонусы. Главное, смотрите, по датам, чтобы, как говорится, не провтыкать. И, получается, комиссии, конечно, за заоблачные на данном этапе, но это же просто сейчас только биржа появилась. Вы сейчас увидите социальные сети, вы поймете, что это прям совсем нулячка. Почти ничего, как бы, еще нету. Только-только запуск произошел. У них есть стартовый капитал, они сейчас начинают развиваться. А социальные сети у них пустые, поэтому, я думаю... Сейчас впервые, скажем так, ряды сюда залететь, можно на всех бонусах хорошо заработать. И также, когда появится токен, соответственно, заработать на токене. Ладно, но токен будем пока что ждать, пока у нас другие варианты заработка, то есть банально там торгуем, за всеми среди наблюдаем и на этом зарабатываем. Центр вознаграждений, если нажать, опять же, я пока еще на рады не успел выполнить. Потому что сейчас, скажем так, только в процессе, скажем так, завершения изучения данной платформы будем все заливать в балик. Кстати, здесь есть приложение Google Play и в App Store можно на эту технику скачать данную биржу и на ней торговать. Я, конечно, еще попозже изучу более детально, как у нас работает DeX. Ну, в принципе, как бы и так все понятно, подключился с первого раза, все нормально было. Реферальная программа, как вы понимаете, здесь щедрая. Надеюсь, по моей ссылочке вы присоединитесь э -э, и можем получить хорошее вознаграждение, как я, так и вы. Надеюсь, друг другу поможем. Ладно, идем далее. А, что у нас здесь? Опять же, комиссии до 40%. Кто-то пришел, там, закинул 100 баксов, вы получаете с него поймете 40. Но ну, это, думаю... Лавочка скоро прикроется, так работать не может долго, потому что это будет считаться, как говорится, ну, так биржи долго не живут. Соответственно, они сейчас просто тратят свои деньги, чтобы получить сюда новую аудиторию. Потому что это может быстренько прикрыться, если бы это было, скажем так, с Ну, пока смотрим, наблюдаем за всеми этими моментами. Рынки соответствуют реальности, поэтому все просто, все понятно как здесь идут торги и тому подобное это когда мы на DEX переключились ну точно так же централизированный у нас все точно так же работает, все показывается что по инструментам? по инструментам у нас здесь а, полно мы можем провести там определенные линии отсюда до сюда да, образно что где как у нас за этим понаблюдать ну, как бы я в этом как бы немножко не спец, но я не знаю, куда сейчас даже на самом деле пойдет курс. Сейчас такие мировые новости идут, поэтому непонятно, куда он потом двинется вверх, вниз и тому подобное. Разного вида есть и маркеры, и сетки и тому подобное. Тут можно крутить как угодно. То есть минус я ее поправил где-то так. Потому что я как бы не особо трейдер, блин, поэтому херу знает куда оно потом пойдет дальше. В общем, вариантов масса а... держится пока на середине. Ладно, с этим пройдем, идем далее. Так, мы попали на такой Market кап. Сейчас пока данные объема биржи не отследуются, потому что мы только попали сюда на такой Market кап. В ближайшее время вы здесь увидите объемы, какие мои здесь за как у нас здесь все торгуется и работает. В общем, пока ждем. Также новостные сайты имеются, типа BIN Crypto и тому подобное. Тут всякие новости, анонсики, преимущество данной биржи, опять же безопасность, подключение холодного кошелька и горячего. Поэтому, ну как по мне, вот самое классное это безопасность и подключение, то, что мы можем подключить свой MetaMask. Говорит очень-очень круто. В Твиттере у нас, конечно, людей сейчас, как я говорил, немного. Можете наблюдать. Потому что вот-вот только они начали запускаться. Надо успеть и поучаствовать во всех конкурсах. Также можно поторговать. Возможно, здесь какой-нибудь арбитраж взлетит, когда будут какие-то разные котировки по определенным монетам. За всем надо будет следить. Так, ну и опять же, смотрите по стаканам, чтобы не были стаканы пустые так с этим у нас все хорошо все понятно ладно идем далее телега у нас в теле около 1000 человек совсем все пусто на данном этапе поэтому же залетаем и как говорится потом будем крутить мани-мани да так если там не знаю там взять и себе какой-нибудь а, что у нас здесь вот о чем я говорил варианты паксу paypal apple pay gift карты и зеле. В принципе, я думаю, кому-то это может быть подойдет для, скажем так, ну, все сами понимают, для чего крутить бабосики. В общем, вариантов здесь хватает, что и как нам покупать. Как видите, пока что еще под USDT нет, есть под всякие другие варианты. Так, с этим все у нас понятно, все у нас работает. В принципе, что? А, как видите, здесь вообще Trans-G какой-то и какой-то местный банк. То есть сразу же вырисовывается курс один из этой, сколько это этих юаней или что на них там такое. И мы поэтому смотрим, от этого отталкиваемся. В общем, любой сможет пополнить себе счет, любой сможет зайти сюда и, соответственно, накрутить, потрейдить, подзаработать. Так что можно ставить, как вам удобно, по плечам здесь, правда, еще не совсем понятно, какие здесь у нас получается плечи максимальные. А плечо у нас максимальное сейчас на данном этапе. Это у нас соточка. А, ну, лучше, как по мне, в изолированные, чтобы не, не слить скажем так, другие бабки. По изолированной, наверное, как по мне, торговать более менее как-то надежно. В общем, будем смотреть за курсами, будем следить за всякими ивентами на данной бирже и всякими крутыми движуками в общем ребята ссылки оставляю как по мне сейчас хороший вариант зарегаться и пригласить своих друзей чтобы они порядке нагнали и вам депозит и вы соответственно будете довольны ну, надеюсь и по моей зрители тоже я буду доволен в общем зуммикс нормальная тема новая заметьте сделано все качественно все работает без всяких ошибок поэтому Залетаем сюда и как говорится начинаем крутить лавеху. Ну, ладно, ребятки, на этом у меня все. Так что подписываемся на канал, ставим пальцы вверх, пишем комментарии. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.